Police. Всем хай, с вами Юджин, и сегодня мы с вами продолжаем играть в Very Little Nightmares. Мобильная игра от разработчиков оригинальной Little Nightmares. Мы сейчас в нее продолжим с вами играть. И эта часть, как и первая часть серии, очень отсылает нас к унесенным призраками. Я уже это говорил в целом, просто решил еще раз напомнить. Мы сейчас встретили деда Камазии, и... Где мы... Где мы? А, мы прошли, да. Мы, мы у Нома пойма, э, точнее, поймали... Поймали... Выхватили рычаг. Так, крутим. Ага, все, я понял. Надо собрать какой-то механизм, да, походу? Вот типа того. Это, понимаем, можно какую-то платформу положить. Ну-ка, вот кнопочка. Да, да, все, естественно, естественно здесь Ничего не сработает Забирайся А, не понимаю, в чем прикол Пока прикола не видно Такое ощущение, как будто нам нужно что-то Взять, что-то Что-то задеть Очень важное Какой-то ящик, который надо будет Потом поставить на кнопку ну, я не понимаю, тут ничего нет такого, что можно активировать Стоп, стоп, стоп, стоп, стоп, мне показалось, что что-то изменилось? Нет Ничего не поменялось А ящик вот этот? А вот эта колонна? О. Ладно, давайте просто попробуем разное положение, посмотрим, что это нам даст Так Вот это интересно Хорошо. Погоди, то, то же самое здесь можем сделать? Нет, не можем. У нас только вот это место есть. Так, крутим. Крутим. Хм. Мы сейчас что, туда упадем или как? Оу! мы можем наверх забраться. Вот я сразу не заметил просто этого. Так, а что у нас было наверху такого важного? Я вроде... Ага, бочка. Так. Ну мы и дальше можем пойти. Я так понимаю... Там дырка. <смех> я секретик нашел. Смотрите, та самая шкатулка, только квадратная. А, это сюрприз-коробка, я понял. О, блин, громко как. Так, я нашел. Вот я помню этого персонажа, он был на картинах в первой части. Это просто секрет я нашел, окей. Блин, прикольно. Я вот тоже хочу сделать игру как-нибудь, когда-нибудь. И мобильную, и обычную, и вот чтобы вот такие... Вот она так же круто выглядела. Сделаю абсолютно бесплатный, как я люблю. Так, смотрим. нам А, нам теперь нужно к этой бочке подойти. Так, гоу, побежал. Побежал, побежал, побежал. Охрен, я с этой стороны побежал. А надо с другой стороны. Вот так. Оп. <свы> <свы> <свы> так, теперь... Не понимаю немножко. Надо, мне кажется, прокрутить еще раз, чтобы дырка оказалась наверху. Значит, раз... Два И три Так, ну-ка пробуем Это вот таким способом Мы достанем бочку <laughs> ее нельзя было просто столкнуть Ну, ладно <laughs> Окей Пусть будет так. Такая игра. Просто, по идее, мы могли сразу скинуть ее мою. Мы прямо в одной комнате с ним. Стелс начинается. С той стороны мы не пройдем. Если так тихонечко... Ой-ой-ой. ой ой Блин. Забирайся. Все. Ааа. Он может свою ручище вытащить. Ладно. Стоп! А можем пройти? <звук> О, да, забавно. Давайте попробуем сейчас его в этой стороны... Да, с этой стороны отвлечь. Все, я понял. Я понял, понял, понял, что у нас делать. Мы сейчас привлекаем его внимание. Такой привет! И за мной побежал. Мы такие, блин, скорее, скорее, скорее, скорее, быстрее, быстрее, быстрее, есть. Да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да. Угу. Блин, прикольно, что здесь напряжение-то есть. Нет, я все правильно делал, я уверен. Мы просто неправильно сделали все. Сейчас еще раз. Так. Ага. Умница. Долго не думаем. Долго не думаем. Надо сразу все делать. Вот, побежала. Хорошо. Ай, хорошо. А, давай. Ну все, все, все, все, все, все, Фу, с третьего раза получилось. Он ведь не зайдет сюда? Что за косички? У меня схватят ведь сейчас Ладно А что если он сейчас сюда зайдет? А мы? А мы обратно можем? А мы обратно уже даже не можем Блин, надо что-то придумать Становится, стало теперь по стеночке ходить очень медленно. А, давайте попробуем спуститься. Нельзя спускаться. Так, ладно, думаем. Это по-любому хвостик падает. Хорошо, давайте попробуем вот сюда отойти. Как только он начнет делать движение. Стоп, мы... А! Я понял. Надо, чтобы он взял что-нибудь. Да? Он должен взять косичку эту. А, -а, -а, -а, -а, -а нет. Все, он нас потерял. Окей. Он что, парикмахер? Он цирюльник, Евгений. Блин. что ты даже не подумал об этом. А ведь игра намекает. Видите, внизу есть виден этаж. Ладно, ну это всего лишь надо пройти, это не так-то сложно. Некоторые плитки ковром накрыты, спасибо. Чтобы я сомневался, да? Так, ну все очень просто. А если он тут проехал, почему плитка не, не упала? Как так? Он реально делает какие-то... Это все кожа? Я люблю хорошую кожу. Кто? Где? Ном где-то был. Кстати, почему ном, а не гном? Я, я раньше все время думал, что gnome, gnome называется только потому, что по, если читать слово gnome англий, по-английски, то будет gnome. А, то есть, г не читается, не звучит. И именно поэтому все в России называли их номами. Но потом я увидел, что gnome, по-моему, написано прям без G даже. Не знаю, что это значит, что это за... Что за бунтарство какое-то. Ага, нам нужно сюда, наверх. Это просто. Мне кажется, кстати, ном и будет находиться вот в этой, вот этом шкафу. А мы здесь никак не можем, да? Так, а это что такое? О, открой. О. И что у нас тут произойдет? Мы сейчас А, нет, он сидит в этой клетке. Это мы зачем сделали? Это мы сделали, чтобы достать до дощечки до вот этой. Я понял. Можно прям сюда? Посмотрите, а она идет. Когда дело не касается лестницы... Она может сама найти маршрут Это, кстати, очень удобно а Ты постоянно клацаю Да, теперь сюда иди Только быстрее, пожалуйста Ой, сложные игры современные стали а, Какое приключение -то. Открывай Так, а вот еще один Нет, я знаю, что ты делаешь Ты же хочешь, чтобы я упала Нет А мне надо на что она упала? Погодите, ну, нет, я не могу пройти сюда. Может мне вот с этой стороны стать. Ну. Блин, нам надо как-то его, мне кажется, использовать. Стоп, это какая-то маленькая штучка выпала. А, это Ном. Он... У них что, такой острый колпак? Смотрите. Вот второй. Нам нужно вместе встать. Все, ясно. Блин, прикольно. Мне нравится пазлы здесь. За исключением бочки. Бочку, очевидно, можно было просто взять и столкнуть. Но нам пришлось почему-то заморачиваться Так, мы снова здесь Почему-то в тот раз, когда мы упали, мы сдохли Видимо, не очень удачно приземлились Такое бывает Ой. Так, я вижу, вон кишка Что мы вечно все роняем Какие мы неаккуратные Шестая, давай, будь. Интрига, да? Вот Помните старые Resident Evil? Очень старые. Вот он здесь. Когда ты открываешь дверь в новую локацию, дверь всегда такая одна в темноте открывается в никуда. Опа, нас забрали. Смотрите, это, на этих коробках нарисован глаз. Соответственно, они все. Это доставки, доставка в утробу. Той самой леди на корабль. А раз так, то нам сейчас показывают реально события между второй и первой частью. Мы сейчас узнаем, каким, каким образом шестая попала. А она, видимо... Он, мы же в чемодане просыпаемся, значит, соответственно, мы должны закончить игру в каком-то определенном чемодане. Например, вот в этом. Хорошо, нужно... Смотрите, уже двери с глазами появились. Ну, это чемодан. Очевидно, наш. Похож. Давайте сюда встанем, попробуем. Ну что, и получится еще раз? Например, вот сюда сходить. Вот в эту кишку. Секрет. Секретная комната? Да, это секретная. Вот, шкатулка опять. А, нет, смотрите, тут, тут новый, это портрет. Прикольно. И видите, у шестой даже еще голода нету. И я не понимаю, почему он проснулся у нее. Возможно, здесь нам дадут ответ какой-то. Ладненько. Тут у нас, по-моему, уже все. Ничего не найти. Да. Здесь ничего не работает. Нам надо в этой комнате что-то пошуродить, посмотреть. А именно. А, так вот же кнопка, ой, господи. Нам нужно стул отодвинуть, правильно? Правильный. Прикольно, мы все задеваем. Нет, судя по всему, это не наш чемодан. Но в эту дверь нам точно нужно будет пройти. Значит, это наш чемодан. Вот такой вывод я сделал. У, -у, -у, -у. мы сможем это двигать. <смех> <смех> Неожиданно. Мне понравилось. Но тут. <смех> я думал, тут будет секвенция. Я не знал, что нам нужно будет сразу отойти. Мы можем коробку двигать? Нет. Тогда нам надо просто... К этой доске. Oh, no. Смотрите, там какая-то коробка с яйцами. Да, блин, что ж ты неаккуратная такая. Угу. А, вот как мы в комнату попадем. <звы> Кто это? Летающий. Это какой-то слуга. Как дворецкий. Круто здесь. Несколько персонажей. А кто-то моется. А кто-то моется. Возможно, это сам слуга. Хотя, не, не знаю. Ну-ка. Сейчас мы как в фильме ПСИХО! А. Нет, никто не завизжит Нам надо как-то вот к этому рычагу добраться А как? Да, мы не допрыгнем, я понимаю, я понимаю В душ мы тоже зайти не можем Унитаз Сдается мне, мы тут застряли О нет Вот она Стоп, стоп Можно было Что он делает? Надо что-то поставить, да? Надо вот в этот горшок поставить эту штуку. А что это такое у меня в руке? Я не знаю. Ага. Все. Смотрите, телек. Это телек. Тонкий человек. О! Отлично. Давай-давай, лезь. У меня столько теорий в голове. Я специально перепрошел еще первую э, часть дополнения к ней. И вторую еще раз перепрошел за кадром. Фактически за одну ночь сделал. Я просто, когда узнаешь уже, что там делать в этой игре, довольно-таки быстро. Спидран фактически замутил. Ага. Так. Надо выключить воду. Я так, понимаю, я так понимаю, мы сейчас убьем, да, его? Ой. Да, либо сами сдохнем. А мы можем вот сюда попасть? А, ну да. Смыть! Стоп. Давайте выключим воду. Сейчас она должна исчезнуть. Или нет? Сейчас попробую, я просто пока не знаю... Еще раз воду выключить. У нас там было... Можно только нажать на слив, правильно? Да. А. Ну-ка, может, еще раз. Значит, смотрите, у нас сейчас нету ничего. Все нормально. Только какой теперь план? Я понял, мы сливаем и бежим. Потому что сейчас придет этот чел, и он включит свет. Или мы сами это сделать должны. Хм, погодите. Вон же решетка. Там, где душевая. Мы сейчас выключим воду, выключим свет и сможем пройти туда. Нам не нужно, чтобы кто-то сюда заходил. Я... Старый прием, думал применим, применим сейчас. Ну-ка, я прав? А, да. Нам вообще долго здесь не надо было оставаться. Хорошо. У, -у, -у. ты башмак мне принес? Ну ты башмак, что? Да что такое? <с> ты надо время подгадать. Естественно, я сдох. Раз. Оп. Есть. Не понял. Это что сейчас было? Он меня обманул? Смотрим. Так. А. -а, -а. Они все время по-разному делают. Вот. Надо сразу просто бежать и не думать, да? Спасибо за башмак. Охрели мне с ним делать. Так, сейчас он еще раз вместе, да? Нет, ждем. Раз. Пробежали Еще раз Да, все, бежи, пожалуйста Есть Башмак нужно, чтобы кинуть в кнопку Окей, ладно, идем к тому улетающему чуваку Видели, что это сзади было? Что это за тень была сзади? Это моя тень, походу Стоп! А это что за место? Нет, там нет дырки. Вот дырка. Секретик. Посмотрим, что за секретик это? Смотрите, там какая-то тень ходит. Четыре из 18 мы нашли. Это один из клиентов утробы. В первой части он кушал. Пиршествовал. Что мы тут делаем? Мы вернулись обратно. А, нам теперь вот как-то... Да, возьмем тот же самый башмак, наверное. Так. Ну да. Редко они так делают, чтобы, знаете, один и тот же предмет на разные кнопки работал Но башмак незаменим в открытии дверей Так что если вы хотите вдруг от... ограбить банк Хотите ограбить ваших соседей Используйте башмак Желательно с каблуком Так Я чувствую, мы куда-то прям приближаемся Чему-то грандиозному топ-стоп, доска, М -м -м. я тебя понял, игра побежала. Побежал. Молодчек, молодчики. О нет, о нет. Это, это огромное почтовое отделение. Так, мы взяли спичку. Я тебя понял. О -о -о. стоп, что это? Да, мы должны зажигать эти лампы. Что, все? Да ладно, придется постоянно сюда ходить. Надо быстрее делать, пока спичка не выгорит вся. Она вся выгорела. Вот куда нам нужно. Это нам нужно каким хреном успеть-то? Я думаю, в принципе, если она будет просто тупо бежать, то успеем. Прям вот чуть-чуть не хватило времени. Как же быть-то? Может, Как-то можно сократить? Нет, никак нельзя, надо будет тупо бежать. Не-не-не-не, так не пойдет, так нельзя делать. Давай, давай, хоп. Давай, давай, давай, давай, мразь. Стоп. Я понял. У нас же лампа горящая. Мы можем спичку зажечь отсюда. Это жопа. Дрожопа сделала игра, молодец. Оп, давай беги как ухрен ты проход. Шестая, видишь? Вот когда надо, она не бежит. Еще раз. Давай, давай, давай, давай, давай, давай. Интересно, а что в этих, этих вот упаковках, что они туда пытаются доставить? Так, нам скорее всего придется еще раз бежать А может и не придется? О, погоди Угу Нет, нет, нет, нет, нет, нет, сюда. Ой, благо не придется бежать. Вам не кажется странным, что весь этот, этот склад огромный? Ну, вообще никак... Не знаю, он пустой. Кто отправляется эти посылки? Кто их складывает? Кто их сортирует? Необычайно загадочно. Такое ощущение, как будто никто. Такое ощущение, как будто вообще все, что происходит в этой игре, делается, но смысла никто в этом не видит. Они просто делают, потому что этот великий глаз повелевает. Смотрите, сейчас труба отвалится, по-моему. Ой-и. Ой Живешь? Именно из-за того, что нам мы сейчас были на этом складе и зажигали лампы. Поэтому уши имеет привычку в первой части зажигать все эти лампы. Почему она вообще-то делает, непонятно. Ага, стоп, это у нас опять секретка. Опа, это же бабуля подводная. А, а что ты хочешь мне играть? Что я должен сделать? Я понял. Тут еще один пазл. Я думаю, друзья, на этом мы с вами закончим. Продолжим в следующий раз играть. Я постараюсь сделать выпуски, особенно следующие по этой игре, чуть длиннее, чтобы больше контента уместить и, и не затягивать слишком сильно прохождение. Вот, и надеюсь, что вам нравится, и я это делаю скорее, знаете, играю в нее для себя, потому что я хочу понять сюжет еще больше. Мне очень нравится эта история, вообще вся франшиза Little Knight просто мне нравится, и многим из вас это тоже нравится, поэтому я хочу добить эту штуку до конца вместе с вами. Надеюсь, вы будете со мной. Огромное всем спасибо, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, если вы здесь впервые. Это... Uh, это вот такое у нас размеренное, немножко скучное, даже, даже сказал бы, uh, и вдумчивое прохождение. Но я думаю и не озвучиваю свои мысли. Uh, если вам нравится такое, то смотрите и лайкайте. Если вам нравится что-нибудь повеселее, такого у нас тоже навалом. И это тоже в описании будет. Если вы заглянете, то вы там это увидите. Увидите, это, пожалуйста. Там все подписано. Для вашего удобства. С вами был Юджин и всем пять!